Здравствуйте дорогие партнеры, здравствуйте дорогие гости, те ребята, которые смотрят на YouTube канале вебинар. Всем привет, с вами Ольга Арзуманян. Тема сегодняшнего вебинара это уникальный маркетинг план нашего фонда взаимопомощи WorldMoney. Сделаем прогулку по кабинету и школа наставник. Покажу несколько фишек. Начнем с того, что, ребята, регистрация у нас очень простая, те, которые еще не зарегистрировались, но хочу сделать акцент. При регистрации указываем почту только Gmail, Google или же Яндекс. На другие почты письма не приходят. У нас регистрация внутренний перевод денежных средств между партнерами и вывод денежных средств заработанных у нас идет обязательно только подтверждение через вашу почту. Поэтому, если вы при регистрации указали почту не Google и не Яндекс, пожалуйста, зайдите в кабинет и поменяйте. Как поменять почту? Показываю. Заходите в кабинет, нажимаете на сайт. Значит, это вписывайте свое имя и фамилию, вписывайте, вписывайте логин обязательно. Нет, сначала вписывайте имя и фамилию, вписывайте свою почту. И здесь пишите «Уважаемая администрация, я партнер фонда взаимопомощи, логин мой такой-то, такой-то, прошу поменять мне в кабинете» почту, почту такую-то, на почту э, такую-то, э, там с уважением э, такая-то, такая-то и отправить э, сообщение. Э, вам администрация сбросит в кабинете вашу почту и э, пропишет э, ту почту, которая э, Google или Яндекс. Или же вы сами можете добавиться на, на Skype э, к администрации, и э, точно так же написать им в скайпе. А, здесь можно, кнопочка у нас активная, здесь можете через эту кнопочку добавиться к нему скайп, можно через эту, все активно. И также можете добавиться к нам на YouTube канал, на официальный. Ну и заходим в кабинет. В кабинете, ребята, обязательно просмотрите, э, заполните э, э, скайп. А те, которые давно уже у нас работают э, и не прописали свой телефон, функция телефона у нас недавно э, появилась, что окошко это, что нужно прописать свой телефон. а Для чего это нужно? Ребята, вы же сами работаете, у вас есть свои партнеры, а те партнеры, которые только пришли, есть какие-то вопросы. А он всегда может в своем кабинете увидеть... Э, Телефон спонсора, скайп спонсора. Это нужно для связи ваших партнеров. Ну и пропишите, пожалуйста, проверьте, правильно ли прописаны у вас а, платежные системы. Мы работаем с двумя платежными системами. Это PerfectMoney и Pair кошелек а, Perfect я, например, прописала а, нули. Я, а работаю с Pair кошельком Нажать кнопочку «Сохранить». Но ну, ни одно окошко здесь не должно быть свободно. А, загрузите, пожалуйста, поставьте свой аватар. Смотрю, у некоторых партнеров нет аватара. Ребята, ну выберите файл на своем компьютере и как только придет сюда код от вашей фотографии нажать кнопочку загрузить в разделе партнеры ребята у нас а, э, находится ваша партнерская ссылка. А здесь отображаются все партнеры, которые до пятой линии. А после пятой линии мы уже партнеров не видим. Здесь же активные кнопочки. Вы можете посмотреть, кто у вас на каких площадках. Зеленым светится это активированы, красным не активированы. А, э, все это просматривается, все линии, все полностью до ну, сколько у вас партнеров все полностью до пятой линии. Также вы можете просмотреть у кого на первой, на второй линии, на третьей, у кого какие площадки есть активированы. В разделе «Промо-материалы» у нас есть баннеры а, с вашей реферальной ссылкой у каждого в кабинете и есть слайды а, для, а, для презентации а, нашего маркетинга. Ну и начнем, в, да, в разделе «Финансы» у нас отображается, сколько у вас на балансе, а, здесь сколько вы пополняли а, в, в свой кабинет, а, сколько вы заработали и сколько вы вывели. Вывод денежных средств у нас осуществляется ежедневно, но по регламенту у нас стоит 72 часа. Но наша администрация регламент не соблюдает и выводит нам денежные средства, бывает, что по несколько раз за день. Здесь также вы всегда сможете посмотреть на какую сумму, какого числа и транзакцию ордер ваших пополнений. Дальше это вывод денежных средств. Ребята, вывод денежных Сочетаем минимальный вывод денежных средств 500 рублей, но не 449, как некоторые ставят. Ребята, только 500 рублей. Ну и вывод денежных средств это 72 часа. Вывод денежных средств, регистрация и перевод денежных средств между партнерами Только подтверждение через вашу почту Ну и здесь также история выплат Здесь на сумма, ордер и статус выведен или ждет ожидание. Дальше здесь вывод Перевод между партнерами. Вы всегда можете перевести любую сумму, начиная с 1 рубля. Вписываете логин, вписываете сумму, нажимаете «Проверить». Это Евсеенко. Я вот И нажимаете кнопочку «Перевести». На Сайт перегружается. У вас выходит с правой стороны обязательно окошко «Проверьте свою почту». Подтвердите перевод или вывод денежных средств через почту. Ну и теперь начнем с того, что ребята разберем наши четыре. Э э -э у нас есть в нашем э фонде четыре уникальных маркетинг-плана. Это основная площадка World Money. Это площадка PD, это площадка Golden Ring очень крутая, и площадка Бехомы. А, если вы будете активно работать на площадке PD, то вы будете активно продвигаться и на площадке World Money. Если вы будете на, активно работать на площадке World Money, то вы будете активно продвигаться на площадке Golden Ring. А, а, площадочка Бехомы у нас отдельная стоит. Мы ее разберем сегодня. Вот, и начнем, наверное, с площадки World Money. Наша площадка World Money. Это уникальная площадка. Я ее очень люблю. Здесь доход очень хороший. И начнем мы с того, что, ребята, вы вход у нас здесь стоит первый стол 100 рублей сейчас я сделаю наверное цвет, ребята прошу прощения, чтобы было видно сделаем наверное синий, чтобы вам было видно Сто... стоит... первый стол у нас стоит 1000 рублей второй стол стоит 2000, третий стол стоит 6000 четвертый 5 пятый 10 шестой 30 тысяч работать можно выбирая э, на э, на всех площадках у нас первый стол идет покупка в обязательном порядке а остальные вы можете работать первый и второй сразу покупать первый и третий первый э, и четвертый первый и пятый первый и шестой выбирать на по какой стратегии вам легче будет работать с вашими партнерами Но... У нас разработано 18 стратегий, вы можете выбрать любую из этих стратегий и зарабатывать деньги по этим стратегиям. Ну и начнем с того, что если вы пришли и активировали только первый стол за 1000 рублей, к вам приходит первый партнер, приходит второй партнер. У нас переход между, из стола в стол у нас осуществляется, ребята, с двух партнеров. Как только стал второй партнер, у вас автоматом активировался стол второй за 2000. Ну и приходит к вам третий партнер, у вас 1000 рублей идет на баланс для вывода. Закрылся у вас первый стол, и вы летите сами под себя сюда на второй стол. Первый партнер пригласил точно так три партнера, получил 1000 рублей на баланс и пришел, встал к вам на второй стол. Второй партнер точно так дубли. Вас. Дубликация у нас в сетевом – это в обязательном порядке. Если партнеры не будут дублицировать своего спонсора, они ничего не будут зарабатывать. Так что нужно дружить со своими спонсорами, дружить, лелеять их, потому что спонсор всегда вам поможет. А тем более у нас бизнес управляемый, спонсор всегда может просмотреть ваш кабинет со своего кабинета и в любой момент вам помочь поставить своего клона на любой стол, чтобы вы продвинулись. У нас покупка клонов идет за любую цену в неограниченном количестве. И у нас только по желанию покупка. У нас нет никаких обязательных покупок клона. Только по желанию партнера. Ну и пришел к вам второй партнер, стал у вас закрылся второй стол, и у вас открылся третий стол. Это стол у нас выплат, ребята. Здесь у нас идут с этого стола э, выплаты. А выплаты уже, посмотрите, у вас всего лишь, <клес> считай, Три партнера, а у вас уже открылся а, третий стол выплат. Это очень шикарно. Ну и конечно у вас закрывается, а, второй стол у вас закрылся. И вы а, ваш клон закрывается вашими партнерами. И вы сами под себя идете и становитесь а, сюда. Вы сами себе приносите 3000 на баланс для вывода. Смотрите, у вас уже 4000 на балансе. А у первого партнера закрывается второй стол, и он идет и становится к вам. И приносит вам на баланс 6000. Смотрите, у вас уже есть... 4 и 6, и у вас уже 10 тысяч. Ребята, 5 тысяч ставьте на вывод, можете для своих нужд. А купите четвертый стол за 5 тысяч. Я вам сейчас покажу, почему. Да потому что, когда у вас становится сюда второй партнер, он продублицировал, у него закрылся второй стол, и он становится к вам. И у вас закрывается, и вы ваш третий стол, и вы сами под себя идете и становитесь сюда. У вашего партнера точно так он продублицировал вас. Закрывается третий стол, и он идет, становится под вас. И смотрите, у вас идет сразу же. Закрывается у вас четвертый стол, и у вас автоматом открывается пятый стол. Это просто шикарно. А вот когда приходит к вам второй партнер, он продублицировал вас, и у него закрылся третий стол, он приходит и становится к вам сюда, на это место, и вы получаете 5000 на баланс для вывода. Вы возвращаете свои потраченные деньги. Ну и теперь смотрите, у вас закрывается четвертый стол, и вы летите сюда сами под себя, становитесь на пятый. У вас первый партнер, у первого партнера два партнера становятся, и он идет и становится к вам. Во второго партнера точно так он продублицировал вас у, вас, у него два партнера становится на четвертый стол, и он уходит и э, становится к вам сюда. Э, смотрите, как только стал к вам сюда этот партнер второй, вы, у вас автоматом закрывается этот пятый стол накопительный, и у вас открывается стол выплат за 30 тысяч, а шестой стол. Ну и, конечно, вы своего клона в первую очередь выводите, и ваш клон идет и становится сюда, на это место. У вас автоматом покупается площадка Golden Ring за 20 тысяч. И 10 тысяч у вас на баланс для вывода. Партнер ваш... Продублицировал вас и приходит и приносит вам тридцать тысяч на баланс. Ребята, скажите, где за тридцать тысяч такой проект или такая компания, чтобы ваш партнер приносил или ваш клон приносил тридцать тысяч на баланс? Да нет, нигде. Точно, точно так ваш второй партнер и приносит вам, становится к вам на шестой стол и приносит вам. 30 тысяч на баланс для вывода. И вот у вас, посмотрите, один круг, у вас 86 тысяч вы заработали на балансе для вывода. Ребята, скажите, что это шикарно. Это очень шикарно. Ну и, конечно, я еще сейчас хочу показать вам еще один одну стратегию, где вы нам много сокращаете своих партнеров. Если вы приходите на эту площадку, то сразу советую вам, купите сразу два стола. Это всего лишь три Это не такая огромная критическая сумма. И к вам приходит первый партнер, становится сюда и сюда. И как только второй партнер нажимает вам покупка второго, первого стола, у вас закрывается первый стол. И вы сами под себя становитесь сюда. Вы представляете, вы уже как сократили. Ну и, конечно, здесь приходит к вам, вернее, здесь вы сами под себя стали. И здесь приходит второй партнер, покупает у вас второй стол. И у вас автоматом открывается третий стол. Посмотрите. Как вы, насколько много людей, вы сократили свое а, количество а, и уже у вас открылся третий стол выплат. Точно так у вас под первого партнера закрывает свой стол и а, а, приходит к вам, становится сюда 3000 на баланс для вывода. Вы своего свой а, клон выводите точно так и ваш клон приносит вам 6 тысяч на баланс для вывода. Ну, а остальное я уже вам показывала, как и что. Здесь приходит второй партнер, у вас закрывается, вы со своего клона, который вот принес вам 6 тысяч, вы сразу покупаете четвертый стол за выплаты, и у вас как только у вас становится второй партнер, вы сами под себя идете и а, сами становитесь. Ну и а, становится первый партнер сюда. А, это закрывается у вас четвертый стол и открывается пятый за 10 тысяч. А, ну и второй партнер вам приносит. Становится на это место и приносит 5000 на баланс для вывода. Это стол накопительный. Здесь выводит, вы закрыли этот стол и вы сами под себя стали И у вас 10000 а в накопительном балансе. Приходит второй партнер, приходит первый Второй партнер приходит у вас за 6000. А открывается третий, шестой стол за 30000. Ну и вы выводите своего клона. И у вас этот клон приносит вам 10 тысяч и 20, за 20 тысяч идет активация площадки Golden Ring. Этот партнер первый и второй приносят вам по 30 тысяч. Ну и смотрите, ребята, вы же только с этими партнерами, но вы же не сидите, не, у вас будет приходить на это место становиться и четвертый. И пятый, и шестой. И вы с ними будете без конца. Здесь нет никаких ограничений. Вы без конца будете получать и получать по 86 тысяч. По 86 тысяч без конца за каждый круг. Я считаю, что это очень шикарная площадка. И я очень люблю ее. И очень люблю на ней работать. Ну и теперь давайте разберем площадочку. С нашу социальную площадку это площадка ПД. Ребята, на этой площадке многие заходят и многие ушли в свой бизнес, угнали в, в долг. Ребята ну у нас, ведь вы же сами видели, когда активировались, что у нас здесь есть обязательное подтверждение своего аккаунта, подтверждение бизнес-места. Это через каждые 14 дней 100 рублей у вас списывается и идет по 10 рублей на 10 уровней реферальное вознаграждение. Следующие две недели проходят. Это идет покупка вашего клона, который встанет к вам же на это место вам пассивный доход на этой площадке. Некоторые вообще не понимают, что такое, как, как можно сделать здесь пассивный доход. Да здесь можно, ребята, не только сделать себе пассивный доход, но и здесь еще очень хорошо зарабатывают. У меня есть команда, которая работает здесь, на этой площадке. Но не, те, которые не разобрались в маркетинге, даже не посмотрели, бросили кабинеты, кабинеты пошли, а, их бизнес в долг. Не представляю даже, как можно свой бизнес а, вогнать в долг. Ну, здесь всего лишь 4 рабочих стола, и а, пятый стол у нас стол выплаты. Это все у нас идет на вывод. Ну, и покажу вам а, самый короткий путь. Быстро выйти на этой площадке на выплаты. Это вы заходите и активируете только 4 стола. Это всего лишь полторы, полторы тысячи. Ребята, это первый стол... 100 рублей, второй стол 200 рублей, третий стол стоит 400, четвертый стоит стоит 800 рублей. Полторы тысячи это не такая критическая сумма, господи, это всего лишь один килограмм колбасы и то, наверное, хорошие не купишь. И одна шоколадка это потратить всего лишь эти полторы тысячи и начинать зарабатывать я считаю что это ну, ну, это вот для самых-самых тех которых очень сильно нуждаются и те которые ну вот, последние полторы тысячи и срочно нужно заработать ребята вы вот активируете эти на эти полторы тысячи четыре площадки первый партнер приходит к вам становится вы естественно выставляется брони броню у нас на на каждой нашей площадке выставляем брони. Брони, куда поставите бронь, туда и станет ваш клон или ваш, ваш партнер. Выставили бронь, пришел к вам партнер, вы следом купили за 100 рублей клона, он вам закрывает все эти четыре стола, и у вас открывается стол выплат за 1600 рублей. Пришел к вам второй партнер, не сидите, а приглашайте. Пришел второй партнер, встал, вы также купили клона за 100 рублей. Он вас опять закрыл все четыре стола, и вы получили первую выплату. Первая выплата идет 600 рублей. И за 1000 рублей автоматом площадка World Money, которую мы только что разбирали. И я вам говорила о том, что в самом начале, если вы будете активно здесь работать на этой площадке, то вы активно будете продвигаться там на World Money своими же клонами. И клонами ваших партнеров вы будете продвигаться там на основной площадке. Ну вот посмотрите, два партнера, а вы уже получили 600 рублей на баланс и вышли на крутую площадку World Money. Третий партнер точно так приходит к вам и становится. Вы следом покупаете за 100 рублей клона и получаете 1600 на баланс для вывода. Пожалуйста, выводите эти деньги. 1000... Пришел к вам четвертый партнер. Вы опять получили 1600 на баланс на вывод. Пожалуйста, выводите эти деньги. Но я советую, у меня работает команда так, они работают на этой площадке, а потом из этих заработанных денег подкупают клонов и подкупают столы на площадке World Money. Потому что там очень быстро можно двигаться, здесь двигаться и там продвигаться на площадке World Money. Если вы хотите заработать хорошие шикарные деньги. Ну и а здесь, ну, если.. Вы купили три стола, ребята, а, ну, это всего лишь 700 рублей, то вам потребуется а, поставить два партнера на 700 рублей и купить два клона за 700 рублей, ой, за, вернее, за 100 рублей. И у вас только откроется а, пятый стол. Ну и считайте, что еще два человека, и у вас а, в, вы получите а, 600 рублей на баланс и выйдете на площадку World Money. А, ну, за, за два стола, ну что тут, 300 рублей, разве бизнес начинаю с 300 рублей? Ребята, я считаю, что нет. А здесь вот активно работая на этой площадке, у нас есть пассивный доход. и Мы говорили о том, что а, сейчас с вами разбирали о том, что... А, 10 по 10 рублей идет, через каждые две недели идет реферальное вознаграждение на 10 уровней вверх. Ребята, это ваш пассивный доход. Развивайте первую линию. Вы представляете, если у вас будет в команде, в, в, в вашей структуре, вот даже 256 человек, и то у вас будет на баланс спадать для вывода просто так, 2560 рублей. Ну, представляете, если у вас будет, например, тысячу партнеров, да, больше, то вы будете получать 1024 рубля на баланс для вывода. Пожалуйста, это ваш пассивный доход. Развивайте, делайте широкую юбку. Чем больше шире здесь у нас нет никаких ограничений. Здесь, чем больше вы будете расширять свою юбку, тем больше вы будете получать. Вот, даже у вас, если будет в структуре 6561 партнер, то вы будете. Просто так 65 тысяч вам упадет на баланс вот, за красивые глаза. Вы представляете? 65 тысяч. Вот я вам говорю, что создавайте себе пассивный доход, оплачивайте эти кабинеты, развивайте свою первую линию, и вы будете... вот. Просто так упадет вам 65 тысяч на баланс, да, да еще 610 рублей. Вы представляете, это просто шикарно. Ну и следующая площадочка, это очень uh, маленькая, она у нас вышла uh, в, в, в кризисная, uh, когда кризис был uh, коронавируса. И uh, у нас uh, даже здесь наши, наши, наши слайды в, май, в масках. Она у нас очень маленькая. Здесь у нас цикла можно даже сказать и нет. Всего лишь один рабочий стол, а второй стол это выплаты. Ну и начнем с того, что если вы пришли и купили всего лишь, активировали эту площадку за 500 рублей. Ну можно активировать, покупать первый стол и второй стол сразу за 1000 рублей. Ну, начнем с того, что у вас всего лишь 500 рублей. И как быстро заработать вам а, деньги даже а, на вывод, а, на активацию следующих а, а, наших а, маркетинг-планов, Пришел к вам первый партнер на 500 рублей. У вас ушли деньги в накопительный баланс. Что такое накопительный баланс у нас? У нас накопительный баланс это деньги накапливаются для перехода в следующий стол. Или же на, на баланс для вывода. У нас а, как вы уже наверное заметили, что у нас нет никаких а, отчислений в а, фонду администрации, вышестоящему спонсору, спонсору. У вас у нас деньги идут все процентов от партнера к партнеру. У нас нет а, никаких а, аккаунтов вверху, как в других проектах там стоит админ, вся, админовские. Эти приближенные, потом идет ваш вышестоящий спонсор, потом ваш, вы, ваш спонсор и вы сами. И пока вы не накормите все этих вышестоящие аккаунты, вы получать никогда не будете. А у нас вы стоите всегда впереди, а под вами стоят ваши партнеры. У нас нет этого. Ребята, поймите вы наконец, что нет у нас этого. Вы работаете только со своими партнерами. Я даже не вижу выше своего, там, даже не знаю, кто у меня вышестоящий спонсор. Я знаю только своего спонсора. Ну вот и начнем с того, что вы э, пригласили первого партнера, у вас ушло в заморозку 100, 500 рублей. Когда к вам приходит, становится сюда второй партнер, у вас 500 рублей на баланс для вывода. И вот здесь я говорю всегда, купите себе клона за эти 500 рублей, э, у вас закроется первый стол, и вы автоматом э, пойдет реинвест, и вы улетите, станете к своему партнеру, к своему спонсору станете, ребята, на первый стол. Точно так ваши партнеры будут приходить и становиться сюда к вам на первый стол. Ну и закрылся, открылся у вас стол за 1000 рублей. И вот смотрите, у вас вы потратили не 1500, а потратили всего лишь 1000 рублей. И у вас уже открылся стол выплат. Ну и первый партнер точно так дублицирует вас и приходит, становится к вам на второй стол и приносит вам 500 рублей на вывод. Второй партнер а, дублицирует вас и приходит, становится к вам а, сюда и приносит вам 1000 рублей на баланс. А вы а, под своего клона, вы точно так поставили, а три партнера, и а, у вас 1000 рублей на баланс для вывода. Все, ребята, у вас идет реинвест, у вас а, без конца а, а, работая, и посмотрите, вы... А, Здесь заработали 2,5, ну, 3000 э, вы заработали, пройдя один круг со своими партнерами, э, ну, 500 рублей потратили на э, одного клона. Больше не надо покупать сюда клонов, вы только первый раз купили клона, чтобы у вас открылся, э, и вы улетели к своему спонсору, встали. Точно так, ваши партнеры будут закрываться, у них первые столы, и они будут обратно возвращаться сюда к вам, и обратно будут приносить вам деньги, или же в накопительный, или же на баланс для вывода. Эта площадка очень-очень шикарная. Мне она тоже нравится, это для тех, кто еще... Ну, мало научился не так очень хорошо приглашать, но деньги всегда всем нужны. Научиться на этой площадочке, на, на этой площадке Бэхомы и на площадке ПД это просто, ну, не знаю, она такая, вот эта площадочка маленькая. Да пригласили первого партнера, второго партнера, третьего партнера. Ну, сумма здесь можете первый стол идет в обязательном порядке остальные столы вы покупаете по желанию и работаете приглашайте. ну и теперь начнем с того что у нас некоторые партнеры некоторые партнеры пишут мне в личку, Ольга, нам все время говорят о том, что мы, финансовая пирамида, у нас деньги, у нас нет товара. Ребята, вот зайдите, зайдите в Google или в Яндекс и забейте «деньги как товар» и вам выдаст это. Google вот мне выдал, деньги по своему происхождению это товар. Поэтому у нас деньги, товар, деньги. Деньги по своему происхождению это тоже товар. Выделяющие из общей товарной массы, они сохраняют товарную природу и имеют те же свойства, что и любой другой товар обладают потребительской стоимостью и стоимостью, стоимо, стоимостьная оценка затрат общего труда. Вот вам а, наш товар. У нас, ребята, товар, товаром является а, а, это деньги. Поэтому мы никакая не финансовая пирамида. Ну и теперь следующий вопрос, ребята. Я закрываю. А, наверное, закрою Google и открою. А, следующие э, у нас некоторые не знают, ребята, но ну, мы ж уже, я уже показывала, рассказывала. А, пишут, Ольга, я не могу а, а, скачать ваши ролики. Да, ребята, э, с, э, вернее, не могу, не могу скачать а с э, ВК, с Фейсбука. Заходите на мою страничку, точно так вы можете зайти на Ленуну страничку, на Димину страничку. Видеозаписи. Открываем видеозаписи. Видите? Ютубы. Ютубы. Ютубы. Ну вот, покажу вот на этой площадке. Нажимаете на Ютуб. Вот он. Видите, у вас сначала это открывается. Нажимаете на Ютуб и вас переносят на Ютуб канал. Вот он. Этот ролик, который вы хотите скачать. И вот она, пожалуйста, кнопочка скачать. Нажимаете идет скачивание. Я ее я приостанавливаю скачивание. Нажимаю отмена. Это очень-очень просто, ребята. Было бы желание. Теперь. Самый насущный и очень такой вопрос. И я как э, в субботу-воскресенье помогала партнерам э, некоторым, помогала своему партнеру новому зарегистрироваться, и как стали искать письма на почте, у меня волосы стали дыбом. Ребята, ну почта должна быть ваша. Вы же, это же ваше, ну как зеркало, ваше лицо. Ну вот у меня, например, все помеченные закладками, те, которые мне не нужны, я каждый день очищу почту. Вот я оставила, суббота, воскресенье я не чистила, для того, чтобы вам показать, как это делать ну открывайте свою почту и вы видите что э, э, э, здесь чего только нет кто только не присылает нажимаете выбрать выбрали теперь вот здесь у меня те которые мне нужны я снимаю галочки А у меня не нужен пайр пусть убегаю а это у меня я оплачиваю просто через компьютер оплачиваю через интернет оплачиваю свои коммунальные поэтому я эти чеки всегда сохраняю а остальное мне ничего не нужно все удалили удалили удалили удаляем удаляем или же так можно удалять, чтобы... Чего, кто только не присылает. Чего только не присылает эти почты, конечно... Это э, ужас один. Ну и теперь э, я дальше показала вам. Точно так нажимаем еще, проверяем почту спам. Точно так и в спаме. Чего только не пишут. Тут э, стартует живая очередь. Мы уже стартанули. Круто. Да зачем оно мне нужно удалить навсегда. Точно так у меня привязаны соцсети к моей почте. Точно так нажимаете, это все удаляется. Если вдруг вам понадобилось, и вы нечаянно удалили это письмо, вы всегда можете посмотреть это в корзине и найти это письмо. Не переживайте, здесь в корзине месяц хранятся удаленные письма. Точно так это у меня другая почта. Промокации, мир тесен. Это у меня тут такая есть соцсеть, которая тоже тут твиттер и все это. Никому ничего не нужно, мне я их не читаю. Это люди, вот честное слово, те, которые, ну, нечего делать, они вот это занимаются этой рассылкой. Я, например, не рассылаю никому на почты. Я свои почты всегда содержу в порядке. Поэтому я отношусь к этому негативно, слава богу, хоть на одной почте. Нет, есть спам. Спам. Ага. Ну, одни и те же. То золотые треугольники, то у них предстарты, то у них все, все это хайпы. Меня это не интересует, и я это беспощадно удаляю. Точно так, ребята. Я, что еще некоторые у нас партнеры не знают, где наше со находится сообщества. Ребята, ну, вы, наше сообщество... Фонд взаимопомощи World Money. У нас... Сделая здесь в, в, нашем, в нашем сообществе себе пост, вы делитесь им. И этот пост идет не как Ольга Арзуманян, а идет в фонд взаимопомощи Ольга Арзуманян. И всегда на новостной ленте, всегда откроет и посмотрит, что такое тут фонд word money и э, кто такая ольга зуманян и что она пишет ребята э, здесь у нас сообщество как найти э, э, наше сообщество э, в, в чатах да ну и начнем с того что сейчас я вам покажу наверное вот э, наш чат word money и э, Вот они. Сбрасываю обратно. Можете присоединиться. Здесь у нас есть э, группа ВК. Бк чаты в ВК, Фейсбуке, бизнес-страница Facebook, Ютуб канал и чаты в WhatsApp. Пожалуйста, добавляйтесь все наши партнеры. Ну и на этом тема нашего сегодняшнего вебинара. Я заканчиваю наш вебинар. А, ребята, если вы есть какие вопросы, пожалуйста, стучитесь, звоните. Те, которые еще не решили а, сделать свой выбор, а, мой скайп, мой, моя ссылка будет под роликом. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Ольга Арзуманян.